Курс на автоматизацию транспортных средств дал Дмитрий Медведев. 24 апреля этого года правительством было озвучено начать тестирование технологий беспилотного транспорта. Тесты на различных полигонах и площадках проводились уже давно, но чтобы провести тесты в реальных условиях, необходимо разрешить беспилотникам проехаться на федеральных трассах. 8 мая подобный тестовый заезд был сделан на Крымском мосту. Беспилотный транспорт для того заезда был создан совместными усилиями Института физики Казанского федерального университета и КАМАЗа. Согласно информационному порталу «Известия», уже этой осенью пройдут тесты на трассах федерального значения. В список попали трассы М7, М11 и А181. Выбор участков трасс пока не сообщается, но важно, чтобы дороги не проходили через населенные пункты. Олег Ашин, Универньюз.